О чем мечтают мужчины? Да и мечтают ли они? Да. И постоянно. О большом телевизоре, о новом смартфоне, об игровой приставке. Да всего и не перечислить. А мы? Мы можем все это осуществить. Все подарки в салоне бытовой техники «Бланка Делюкс». Улица Ленина, 64. Телефон 68 12 12.